Всем привет! С вами снова Макс Репьев и сегодня у нас будет не очень стандартный обзор, потому что он будет из офиса, строящемуся объекта, который находится в Адлере. Но там просто нечего делать, потому что там поле на сегодняшний день, вот презентация нам с вами много расскажет. Ребята хотят исполнить здесь турецкую пятерку на Сочинской земле, где будут бассейны, где будут конференц-центры, детские площадки, аниматоры и в общем в принципе можно будет не выходить никуда. И самое главное, что нам дают специальные условия, на которых можно заработать как на перепродаже, так и, в принципе, выгодно сдавать свой апартамент в аренду. Комплекс называется «Нескучный сад», строит его неометрия. Мы с вами знакомы с этой компанией по фруктам, жилому комплексу, который нашумел, и там действительно очень много что продалось. Но ребята действительно хорошо постарались. Это жилой комплекс «Флора». И вот на сегодняшний день у нас появился «Нескучный сад», который совсем отличается от концепции того, что ребята строили ранее. Вот, в принципе, мы с вами сейчас по презентации-то и пробежимся. Вы видите уже, как выглядит это все на моем экране. И согласитесь, что смотрится это все действительно неплохо. Основная концепция выглядит вот так. Невысокий такой гостиничный комплекс. И здесь будет у нас, значит, бассейн. Вот так он будет выглядеть. Ну, мы с вами еще потом подробно это все рассмотрим. То есть просто сейчас такие общие рендеры. А теперь мы с вами переключаемся вверх на презентацию. И говорим о том, где это все будет находиться. Первое очередное, что я бы хотел сказать, наверное, и сразу вот затрону тему ценообразования, потому что здесь мы увидим с вами цену дешевле, чем через дорогу. То есть вот мы с вами видим сам нескучный сад, его пятно застройки, а вот здесь вот мы с вами видим курортный городок, который лет через 10 переразовьется и будет хорошо себя чувствовать. Через дорогу, например, мы с вами можем встретить такие апартаментные комплексы, как «Фрегат», «Волна», «Мане». И там цена уже близится к 1 миллиону рублей за квадратный метр. Где-то это и больше. Здесь же средняя цена будет в районе 500 тысяч за квадрат. Но, опять же, я хочу вам сказать, что у нас есть определенные условия, которым мы можем сделать скидку. По локации, я думаю, что все понятно. То есть находимся мы в курортном городке. Это ну, Адлерская именно часть. Где-то у меня здесь была картинка, вот она. Значит, вот здесь вот у нас находится нескучный сад, рядом океанариум, есть бювет, кстати, с водой, с такой хорошей, вкусной. Фонтаны, пансионаты, прогулочные зоны, пляжи. Ну, там действительно большая и крутая инфраструктура. То есть, многие считают, что курортный городок – это а, такое, знаете, место для дешевого отдыха. Но вот именно эта часть курортного городка многим будет вообще не по карману. Потому что там пансионат «Волна», который на сегодня… Волна, уже апартаментный комплекс «Волна», а, который обладает собственным пляжем, крутым рестораном, бич-клабом. А также рядом стоит «Мане», который позавидует ну, большинство комплексов в Сочи именно со своей отделкой. У каждого из них есть собственный пляж которые ребята оборудуют, и они поднимают там такую цену, чтобы она была неподъемна для людей, которые хотят прийти именно со стороны и посетить именно их пляжи. Но, опять же, для собственников и для тех, кто отдыхает в том же нескучном саду или в Мане, или в Весне, для них это все будет бесплатно. Поэтому именно та часть курортного городка, можно сказать, что она такая, ну, типа премиум, что-то в этом духе, если это, конечно, можно так назвать. Мы с вами видим сейчас основной план застройки, то есть вот эти вот две части будут под отель. Оператор сейчас у ребят выбирается, то есть это будет управление именно отельное, два корпуса, это будет прям полноценный отель. А дальше вот эти вот корпуса, их можно приобретать именно в собственность, и вы их можете купить либо для собственного использования, либо для доверительного управления, но тогда вы должны будете сделать ремонт по... Формату отельного оператора, чтобы они взяли вас в отель. Если вы так не сделаете, то шиш вам о недоверительном управлении. Ничего не выйдет. Что у нас будет представлено на самой территории? Wellness-зона, атрибут премиального отдыха у нас здесь заявлено. То есть вот этот бассейн, он действительно большой, хоть на картинках может казаться и маленький, но вот по человечку, в принципе, можно здесь сравнить. То есть вот он, его будет переплывать, ну, не знаю, грибков, наверное, за 50. Вот этот бассейн с морской водой, вот этот бассейн с пресной водой, а вот это просто как типа зона джакузи. Также здесь бары, как вы видите, огромное количество лежачков, пальмы, озеленения, какие-то прогулочные зоны. И вот Я так понимаю, тут еще бананы что ли растут, но, ну, видимо, да. Прикольно выглядит, действительно, на уровне, и из современных красивых материалов это все исполнено. Детская площадка, то есть вы в принципе сможете отдать своего ребенка для того, чтобы а, он там позанимался с аниматорами и также у ребят еще будет ну, что-то типа детского центра. И если вы приезжаете сюда в учебное время, то э, могут ребята связаться со школой и сделать учебную программу на время отдыха вашего ребенка. То есть, чтобы он не просто ходил там и пинал э, все, что попадается ему под ноги, а чтобы он еще и занимался развитием и получал достойное образование, с которым он в дальнейшем пойдет в свою жизнь и будет там строить корабли, проектировать электронику. Также будет конференц-зал для корпоративных клиентов на 500 мест. Кто-то сейчас скажет, что это мало, но сходите просто в зал, где есть 500 мест, когда они заполнены, и посмотрите, насколько это мало. То есть для большинства людей, для каких-то средних компаний, для каких-то коучингов это вполне себе нормальная территория, в которой они могут разместиться. И очень прикольно, что ребята здесь разделили дорожки, то есть отдыхающие и бизнес. Никак не пересекается. предусмотрено даже отдельный въезд именно для бизнеса, для корпоративных клиентов, которые там саммиты или еще что-то проводят, в которых вы вот не пересекаетесь ни в коем случае с людьми в плавками и люди в пиджаках. Все раздельно. Будут вот такие вот еще гольф-машинки, как маленького вот такого размера, так и большого. То есть, в принципе, можно будет по территории кататься. По поводу трансфера вот я затрудняюсь сейчас ответить, но, по-моему, он тоже будет для того, чтобы добраться до собственного пляжа, который находится через дорогу. Вы видели, я вам показывал, где располагается у нас нескучный сад. Также на территории ребята позаботились о подземной парковке. Вы, в принципе, можете свою машину поставить, либо гости, которые приезжают... На подземную парковку могут машину спрятать так, чтобы она не мешала на территории, и территория была больше для людей. И для людей здесь действительно сделали вот такой вот хороший парк с реликтовыми деревьями, закупили там ребята черных каких-то белочек специально, чтобы их можно было кормить. Мне на самом деле очень интересно, сбегут ли эти белочки куда-нибудь или нет, потому что там ну точно для них заборы и сетки не поставят, но как-то они их собираются здесь удержать, и прикольно, что они сделали в таком естественном формате именно вот такое озеленение. Опять же, не сделали, они только позиционируют, что это на сегодняшний день все сделают, и будет это выглядеть все вот так замечательно. Тут вот пруд с какими-то карпами, здесь вот озеленение, лавочки, то есть ну просто посидеть, книжку почитать, достаточно прикольно это будет. Также будет спа, вот девчонок, видите, здесь разминают. То есть они будут тоже там кайфовать. А девочки, как вы знаете, любят кайфовать, поэтому им вот лишь бы не работать и только пойти кайфовать. Так вот, для них здесь это все будет представлено. Опять же, не все женщины у нас не любят работать, но для тех, кто работать не любит, спа есть. Далее, спортивные площадки. Будет футбольное поле, теннисный корт и вот баскетбольная, волейбольная, спортивная площадка. То есть, в принципе, какие-то ивенты, спортивные мероприятия тоже можно проводить. Теперь мы с вами переходим именно к, из чего все это будет построено. Ну, естественно, это монолитный каркас, блочное заполнение, фасад будет из натурального камня. Как вы видите здесь, то есть это никакой алюкабон, это просто хорошие материалы для премиум отделки. Натуральный камень, цветовые решения такие спокойные, мы с вами видим бежевый, коричневый. Но ну, ничего кричащего. То есть мы видим с вами, что нет никаких синих, желтых, оранжевых, красных. Цветов. Все в спокойных тайнах, чтобы ни в коем случае никого не раздражало. Освещение пространств премиум класса. Ну, вот на мой взгляд, просто освещение и освещение, но оно будет 3D. То есть ребята будут подсвечивать пальмы, статуи, фонтаны, воду, клумбы, дорожки. Короче, все это здесь будет премиум класс называется. Вот так. О, кстати, очень прикольная штука. А, будет вот этот вот материал, который, знаете, на стадионах используется для того, чтобы ты в дождь не ходил по лужам, а ходил именно по такому вот прорезиненному покрытию и не скользил. Ребята здесь постелят на всей территории вот эти вот прорезиненные дорожки. То есть, в принципе, даже если вы с малым пойдете, он упадет, там ничего себе не размажет. И вам просто будет комфортно ходить, не хлюпать по лужам, а просто ну, комфортно наступать на территорию. Планировки. Здесь на самом деле именно на эту картинку не стоит особо обращать внимание, хочу вам сказать, что минимальные площади начинаются от 21 квадратного метра, а средние площади они как раз таки человеческие, то есть это 38 метра для отеля, это как бы нифига себе, потому что у нас в основном отельные операторы и вообще отели в России представляют нам номера от 17 до 24 метров в основном. Если мы с вами встречаем номер 33-38 метров, то это вообще подарок судьбы. И здесь, на самом деле, вы это можете встретить. И именно поэтому они и целятся на звание премиум, потому что будут большие площади, комфортные для проживания, в которых будет свободно дышаться. Плюс еще территория, которую я вам показал в дальнейшем. Переходим к ценам. То есть на сегодняшний день, вот здесь у нас указано, студия стоит 14 миллионов 600 тысяч рублей, однокомнатный у нас будет апартамент 19 300, двухкомнатный 32 954 и трехкомнатный 47. Нужно ли покупать трехкомнатный или нет? Ну, для себя, наверное, да, а вот для аренды я бы как следует подумал, надо ли его вообще приобретать. Однушки и студии, в принципе, как и везде в мире, да, стоят. Причем, кстати, у ребят указаны действительно хорошие показатели, то есть они, ну вот честно, не привирают, на мой взгляд, потому что ежегодный доход в рублях составит миллион шестьсот. Это уже с вычетом управляющей компании и оператора. Это абсолютно реальная цифра для премиум оператора и срок окупаемости у нас получается 8,8 лет. Но для апартаментов, на самом деле, здесь, вот, на мой взгляд, ребята вообще ни капли не приврали и показали действительно, как это все будет сдаваться. И вот средняя ставка сдачи номера на ночь. 10 тысяч – это студия, 13 тысяч – это однушка. Всего дней в году, они, причем среднюю загруженность, они пишут 60% в течение года, 65%. Ну, то есть все, в принципе, нормально указано. Вопросов как бы к этому нет. И, кстати, очень важно, что объект строится по ФЗ-214 с применением эскроу-счетов, и там проходят ипотеки. И, в принципе, даже в Сбербанке на сегодняшний день у них можно получить ипотеку под 5,9%. Вы знаете, да, что ипотеки уже, в принципе, убежали вперед, Здесь вы это можете сделать. Там, правда, есть маленькое доп.условие, которое появляется на второй год. Но если интересно, вы просто можете нам позвонить, и мы вам расскажем, что на сегодняшний день это за доп.условие, как это выглядит. Также есть продажи от подрядчиков, но я вам не рассказал, что на сегодняшний день у нас есть очень крутое условие, которое мы очень хотели бы выполнить. И, в принципе, у нас есть партнеры, с которыми мы готовы посотрудничать именно в выполнении этого условия. Так вот, слушайте, как это все может произойти. Если мы с вами наберем хороший именно пул людей, которые готовы единовременно туда зайти, то нам организует скидку 100-150 тысяч с квадратного метра. А я вам сказал, что на сегодняшний день средняя цена где-то 500-550. Ну то есть, если мы с вами наберем действительно большое количество людей, то мы сможем с вами ориентироваться на сумму в 400 тысяч за квадрат. Это премиум отель, в котором вы сможете сдавать свои апартаменты в долгосрочной перспективе, либо перепродать в дальнейшем. Ну, как бы концепция, я думаю, вам понятна, и это действительно можно рассматривать интересно. Потому что вот здесь вот через дорогу уже как бы миллион рублей стоит. А вот здесь мы с вами можем купить по 400, но опять же есть условие, что мы должны с вами собрать не так много на самом деле людей, но должны именно просто скопом завести для того, чтобы это во-первых, всем было удобно, и вы получили скидку, и чтобы условие было выполнено. На мой взгляд, действительно проект интересен, и мы с вами видим, как ребята построили фрукты, изначально как это проектировалось, и что на сегодняшний день получилось какие места общего пользования, как они побеспокоились о том, как люди будут жить, инвалидные вот эти вот подъезды, количество парковочных мест, активности, спортивные площадки, то есть фрукты, но на сегодняшний день действительно из территории вытащили все. Опять же, про сам проект, про который достался им в наследие и про его внешний вид мы с вами не говорим, потому что внутри ребята там действительно постарались, опять же, в рамках просто комфорт-проекта. Здесь же будет премиум. И премиум действительно будет неплохой. На сегодняшний день я правда считаю, что это как минимум в два раза дешевле, чем через дорогу. И там это все продается и также активно все в дальнейшем будет сдаваться. У ребят вся та же самая инфраструктура. Это и пляжи, и рестораны, и бары, и конференц-центры, и все-все-все. Но при этом в два раза дешевле. Мне кажется, вполне себе так ничего. Номера будут сдаваться без ремонта. Возможно, сейчас ребята пересмотрят эту позицию. Поэтому пока можно купить без ремонта. В дальнейшем не факт, что это будет возможно. Потому что мы вчера говорили, ну блин, типа премиум сегмент без ремонта сдавать, это будет постоянно там шуметь. Ребята сейчас пересматривают эту концепцию. Возможно, мы с вами в дальнейшем не увидим апартаментов без ремонта. Но пока их еще купить можно. И для того, чтобы купить их, вы можете позвонить нам, и наши ребята проконсультируют вас по этому проекту, расскажут, что на сегодняшний день, какие условия мы можем дать, расскажут вам про ипотеку, расскажут еще более подробно, где это все находится. Выберите конкретные студии, конкретные однокомнатные, двухкомнатные планировки и получите уже по ним более подробную информацию. Но опять же, акция вот эта, она не бесконечная, то есть нам обозначили примерно неделю, для того, чтобы мы предварительные заявки собрали. Поэтому, господа, если вам интересен несколько, скучный сад, то ссылочки указаны внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите, изъявляйте свой интерес, и мы, я думаю, вместе с вами сможем приобрести выгодно. С вами был я, Макс Репьев. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.